Эта история произошла со мной на первом курсе универа. Дело было на второй неделе первого семестра. Как сейчас помню, это был вторник, 4 сентября 2001 года. Около 9 часов мы с ребятами из нашей группы собрались возле указанного в расписании кабинета и стали ждать преподавателя. Простояв в ожидании минут 10, мы уже собирались расходиться, как вдруг в другом конце длинного коридора показался женский силуэт и двигался к нам. Когда силуэт приблизился, мы увидели, что это была симпатичная блондинка среднего роста. Одета она была в строгий деловой костюм, волосы были убраны в аккуратный хвост, на ногах были туфли на высоком каблуке, на вид ей было лет 20. Когда до нас ей оставалось пройти около 50 метров, мы с ребятами поспорили, кто быстрее подойдет к ней, чтобы познакомиться. Пока мы спорили, то услышали сзади. «День добрый, ребята!» «Вы группа АУП-01?» «Да», — ответили мы. «Пожалуйста, разделитесь на группы между собой. Одну половину группы жду у себя в кабинете. Ко второй половине группы преподаватель подойдет позже», — сказала она и зашла в кабинет. «Я учился на техническом специальности, поэтому большинство ребят в группе были парнями. Были у нас и девушки, но их было меньшинство, где-то человек 12 на 100 человек потока. В нашей группе было около пяти девушек. В общем, за этой блондинкой рванула большая половина группы. Когда мы зашли в аудиторию, то выяснилось, что на всех места не хватит и многие ребята в расстроенных чувствах покинули помещение. Я зашел в аудиторию одним из первых и занял место на первой партии сразу перед преподавательским столом. Когда ребята вышли, преподаватель обратилась к нам. Еще раз добрый день, меня зовут Юлия Геннадьевна, я ваш преподаватель английского языка. Скажу прямо, вы моя первая группа после окончания обучения в университете. Считаю, что все мы заинтересованы в продуктивной работе. И я почему-то уверена, что у нас все получится. Итак, давайте приступим к работе. Закончила преподаватель и начала урок. Пара пролетела незаметно. Минут 15 до финального звонка Юлия Геннадьевна закончила урок и сказала, «Ребята, благодарю вас за внимание». «Мне кажется, вы хорошая группа, и у нас все получится». Не знаю, откуда на тот момент во мне было столько смелости. В общем, я встал со стола и выдал. «Спасибо, Юлия Геннадьевна. Вы нам тоже очень понравились». После чего сел на свое место и почувствовал, к меня от волнения бросило в жар. Подняв глаза, я увидел на лице нашей молодой преподавательницы легкий румянец. И дать я что-то сказал не так, про себя подумал я». От этого мое лицо стало полностью красным, как помидор, и в этот момент я услышал сзади себя легкий смех. Мне было очень неловко, но тогда я ни о чем не жалел. Когда мы вышли из учебного корпуса, то ко мне подошел мой одногруппник Паша и сказал, «Ну ты, придурок! Зачем ты такое несешь? Ты же видишь, что она смутилась?» Я ему ответил, «А что я сказал плохого? Она действительно очень приятная девушка. В чем моя ошибка?» На что Паша молча пошел вперед. После того урока я понял, что влюбился. В те годы я был лишен критического мышления, был влюбчивым молодым человеком. По расписанию, уроки английского у нас были по вторникам и пятницам, первыми парами. Я с нетерпением ждал этих уроков. Каждую минуту я думал о ней. Где-то в глубине души я отчетливо понимал, что у меня с Юлией никогда ничего не может быть. В лучшем случае, я по действиям этих чувств подтяну свой английский. Понятное дело, ей 21 год. Она выпускница университета, преподаватель и видная красавица. А я? Кто я? Вчерашний ученик 11 класса, без гроша в кармане. Ах да, я совсем забыл. Я отличался от основной массы своих сокурсников тем, что у меня был мобильный телефон. Он и сыграет одну из ключевых ролей в этой истории. В начале 2000-х мобильный мог себе позволить далеко не каждый человек, уже не говоря о студентах. Летом 2001 года я окончил школу и решил заработать себе на мобильный телефон. Тогда мобильная связь активно проникала в массы, сотовые операторы. Предлагали заманчивые предложения, такие как телефон за одну гривну и так далее. И я почему-то решил, что мне уже пора подключиться к этому миру свободы и инноваций. Все лето я активно помогал родным в сборе и дальнейшей продаже плодов из нашего сада. 9 августа 2001 года с родительской помощью я приобрел свой первый мобильный телефон. Как сейчас помню, это была Моторола Т-2288 с контрактом от Kierstar. О развитии мобильной связи в те годы могу говорить долго, так как увлекался этим направлением, но сейчас не об этом. В нашей группе мобильники были лишь у меня и еще двоих парней. Итак, вернемся к тем событиям. Шли дни и недели. В отличие от других предметов, уроки английского посещала вся группа. Ребята приходили посмотреть на Юлию Геннадьевну, так она реально была очень милым созданием. Общаясь со своими сокурсниками, я понимал, что Юлия нравится всем, но никто не осмелился и об этом хоть как-то заявить. Все отчетливо понимали, что мы для нее лишь студенты и не более. Но в один из дней все изменилось. Однажды, в перерыве между уроками, когда все вышли из аудитории, в том числе и Юля, в аудитории остался лишь я и один из моих одногруппников, Сергей, он подошел ко мне и сказал, «Слышишь, а ты знаешь ее номер?» «Нет». «Откуда мне знать?» – ответил я. «Так давай сейчас узнаем его, Он видишь, она как специально оставила свой телефон на столе», – сказал Сергей. «Зачем? А вдруг она сейчас зайдет, что мы ей ответим?» – насторожно сказал я. «Андрей, она симпатичная девушка и нравится всей нашей группе, иди постой на шухаре чтобы никто не зашел, а я займусь этим. Надо действовать сейчас или никогда, сказал Сергей. После этого он взял с преподавательского стола мобильный и набрал на нем свой номер. Когда он получил заветные цифры номера Юля, то сразу удалил свой номер из списка набранных номеров и положил телефон на место. «А ну, дай мне ее номер!» – радостно сказал я. «Бери, записывай, только никому об этом, окей?» — сказал Серега. — Конечно, — ответил я и принялся с удорожными руками записывать ее номер. Все оставшиеся пары пролетели незаметно. Наверное, потому что это была пятница, а может, потому что душу грел заветный номер. Как я упоминал ранее, я отчетливо понимал, что мои шансы быть с равны нулю, но чувства горели в моей груди. По традиции, вечером пятницы я пошел на репетицию к своему другу Вове. Теходом мы с, бо... с моими бывшими одноклассниками сколотили музыкальную группу и периодически репетировали на флигеле у Вовы. Вова являлся автором песен, а также предоставлял нам помещение для репетиций. После репетиции мы с ребятами любили попить пивка, но в этот раз как-то быстро все разошлись по домам, и я уходил последним. «Что-то ты сегодня какой-то грустный, Андрюх. Что случилось?» – поинтересовался Вова. «Да ничего такого, Ван. Все хорошо», – ответил я. «Слышь, умник, я ж тебя с пеленок знаю. Давай, рассказывай, все как есть», – настоял Вова. Я рассказал Вове всю историю про то, как я влюбился в свою преподавательницу и как добыл ее номер телефона. «Ха, Андрюх! Так давай сейчас позвоним ей». У меня безлимит от фирмы моего папы. Могу звонить куда хочу, сказал Вова и полез в карман за своим мобильным. Вова, а вдруг она начнет пробивать что и как? Мне еще неприятностей в универе не хватало. Да успокойся ты. Я же говорю, что телефон зарегистрирован на Юра лицо. Ничего она не узнает. Ладно, окей, набирай, сказал я и дал Вове номер Юли. Вова быстро набрал заветные цифры и включил набор через громкую связь. Трубки разорились длинные гудки. Через минуту я услышал знакомый голос «Алло?». Вова сразу положил трубку. Трудно сказать, что я испытал тогда. Меня аж перетрясло. «Вот видишь, ничего же не случилось, а ты боялся», сказал Вова. «Ладно, Вован, пойду я домой, а то завтра с утра надо съездить с родными по делам», сказал я. Пожал Вове руку и двинул в сторону дома. Придя домой, я долго не мог уснуть. Меня терзали мысли о Юле. Особенно было больно осознавать, что ты для нее лишь студент. Но что я могу ей дать? Не минимум пять лет еще учиться, а потом еще пять лет работать за копейки, до того момента, пока я выйду хоть на какой-нибудь уровень. Мне не спалось. Я включил телевизор и сразу попал на музыкальный канал М1, где играла Ария Квазимода из мюзикла «Мандердам де Пари». Песня была на русском языке, в исполнении солиста группы «Танцы Минус» Вячеслава Петкуна. «Сука! И тут эта любовь! Как же меня все заколебало!» Про себя сказал я и выключил телевизор. Закрыв глаза, я начал считать до ста, чтобы заснуть и наконец-то погрузиться в сон. Следующий день пролетел одним мигом. С утра я помогал родителям по дому. Потом сел делать домашнее задание. Не успел я полностью погрузиться в учебу. Как звонил мой сотовый, звонил Вова. «Здоров, Ромео! Как настроение?» Бодрым голосом поинтересовался Вова. «Нормально. Сел уроки учить. А ты что хотел?» «Да хотел тебе сообщить, что у меня сегодня свидание с Юлей». Но не спеши мне ругать, не стой, с другой Юлей. С какой другой, интересовался я. Короче, буду краток. Вчера, когда ты ушел домой, мне с неизвестного номера отписалась девушка. Представилась Юлей. Как оказалось, это подружка твоей преподавательницы. Ее тоже зовут Юля. А сегодня мы с ней уже зазвонились и договорились о встрече в центре на 18.00. Так что такие дела. Пожелай мне удачи она точно будет одна или с моей преподавательницей?» «Должна быть одна, а там посмотрим. Ты же знаешь, меня это не пугает», – сказал Вова. «Ладно, Вован, мне надо учить уроки. Желаю тебе отличного вечера. Держи меня в курсе событий». «Спасибо, дружище, на связи», – сказал Вова и положил трубку. После этого разговора меня чуть не разорвало на от эмоций. Я стукнул кулаком по столу о чем мои канцелярские принадлежности подскочили вверх и скатились со стола. «Ну как так? Вова сейчас пойдет навстречу с этой Юлей. А может с ней будет и моя? Блин, да какая она моя? Все, хватит. Надо брать себя в руки и делать уроки. Я лучше сегодня закончу пораньше и поеду прокачусь на велосипеде. Или поиграю на гитаре», – успокаивал себя я. Так и произошло. Я быстро закончил с уроками и рванул кататься на велосипеде. Я поехал на ближайшую же дистанцию для того, чтобы встретить и провести поезда. Я с детства любил так делать. Стоя на перроне, я представлял, что жду свой поезд. Вот он, скоро приедет, и я уеду далеко-далеко к своей мечте. В середине следующей недели меня набрал Вова и сообщил, что он встретился с этой Юлей, и они неплохо провели время. Сначала посидели в уютной кафешке, а потом прогулялись по центру города. В общем, как-то оказалось, моя преподавательница и это Юля – сокурсницы по учебе и лучшие подруги. Вове удалось узнать, что к сердцу моей Юлии Геннадьевны в настоящее время свободно. Так она буквально в недавно рассталась с парнем. Но Вова предупредил, что по словам ее подруги Юлия Геннадьевна очень переборчива и вряд ли захочет иметь дело со студентом. Тем более из своей группы. Шли дни и недели наступила зимняя сессия. Скажу сразу: за счет по-английскому я сдал без проблем, да и вообще остальные экзамены удалось вовремя сдать. Но Вова тем временем крутил роман со своей Юлей. Я всегда настоятельно его просил, чтобы он ни при каких обстоятельствах не выдавал меня, иначе мне крышка. Я переживал не из-за того, что я не сдам экзамен по английскому на летней сессии. Меня расстраивала только одна мысль о том, что будет, когда Юля узнает, каким способом я узнал номер ее телефона. Да и вообще, мне было очень стыдно признаться о своих чувствах. Однажды, в один из субботних дней, мы с ребятами хорошенько выпили после репетиции. Когда я после этого пришел домой, то упал на кровать и не мог уснуть, в голове крутились мысли о Юле. Правду говорят, что если пить, то только с выключенным телефоном. Но в этот раз водка придала мне храбрости, и я решил написать Юле СМС. Я написал строки из песни. И днем, и ночью лишь она передо мной. И не Мадонне я молюсь, а ей одной. Стой, не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. Буквально через несколько минут я получил ответ. Кто вы? «К чему эти строки?» Я продолжил писать смс, но уже строки из стиха Есенина. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший в мгле. И тебя любил я только кстати, заодно с другими на земле. На этот раз в ответ я получил входящий звонок, но в очередной раз трусил, не взял трубку. На этом я ограничился и лег спать». Однажды на одной из пар ребята из моей группы неадекватно себя вели, разговаривали между собой и не обращали внимания на замечания Юлии и Геннадьевны. В итоге она в расстроенных чувствах выскочила из кабинета в коридор. Тогда я встал и громко обратился к ребятам. «Эй, пацаны! Вы что не понимаете, что это прежде всего нужно нам, а не ей? Смотрю, вы все очень храбрые с молодой девочкой». Я посмотрю, как вы поведете себя на математике или на физике. Я не отличался физической силой и вполне мог тогда получить по лбу, но в тот момент чувства страха и неуверенности отступили от меня. Видать, эти мои эмоции передались ребятам и они замолчали. Тогда я вышел из аудитории и увидел в конце коридора Юлю. Она стояла возле окна и вытирала слезы. Я подошел к ней и обратился. «Юлия Геннадьевна, прошу вас, извините нас, пожалуйста». Я поговорил с ребятами и не обещали поменять свое поведение. На что она мне ответила, что все хорошо, и она сейчас вернется в аудиторию. Так и вышло. Через 10 минут Юлия вернулась и урок продолжился. Больше таких инцидентов я не помню. Приближался конец второго семестра и близилась сессия. По традиции, в конце мая в нашем городе проходил музыкальный фестиваль, в ходе которого был парад воздушных шаров. Мне с детства нравились эти воздушные гиганты, и я никогда не видел их в реальной жизни, а только лишь по телеку. В том году я твердо решил, что поеду как минимум посмотреть на них в реале. Фестиваль проходил в Центральном парке города. Там разбили огромную сцену, на которой выступали музыкальные коллективы, с нашей страны и ближнего зарубежья. А рядом, на поляне, наполнили свои оболочки несколько огромных аэростатов, что в вечернее время придавало особенную красоту. Очень эффектно было видеть, как на сцене выступает группа «Руки вверх», а рядом, озаряясь вспышками газовых горелок, стоят огромные разноцветные оболочки аэростатов. Я за своей младшей сестренкой подошел к одному из аэростатов и поинтересовал своего пилота. «Может ли он нас поднять в небо? И сколько это будет стоить?» На что он мне ответил, «Да без проблем, мы можем подняться на 50 метров. Это длина веревки, которой привязаны растат! А стоит это удовольствие 5 гривен с человека». Мы с сестрой согласились и уже через 10 минут парили в небе над сценой, на которой в этот момент выступала группа «Плазма» с треком «Свит Сурендо». Как же это было круто! Но эту идиллию прервал телефонный звонок. Когда я достал телефон и увидел, кто звонит, все мое тело насквозь как бы пронзила молния, звонила Юля. Я поднял трубку и услышал, «Ну что, привет! Послезавтра у тебя экзамен по английскому, и ты уже автоматом его не сдал». Я не успел ей ничего ответить, как она повесила трубку. Перезванивать я не стал, так как находился в корзине воздушного шара. Да и толку от моего обратного звонка было бы ноль. Наоборот, этот звонок еще больше бы ее разозлил. Приземлившись, я набрал Вову, который сразу мне и сказал. «Извини, дружище. Я вчера по пьяни рассказал своей Юле всю правду. О том, каким образом я вышел на твою преподавательницу. Но она обещала мне ничего не рассказывать твоей Юле. Андрюх, извини еще раз. Но так вышло». «Да ладно, Вов, не переживай». Я скажу лишь одно, она тебя обманула. Моя преподавательница уже набрала меня и порекомендовала мне даже не приходить на экзамен, так как я и уже его автоматом не сдал. На что Вова ответил, дружище, это мой косяк, и я его исправлю любой ценой. Не переживай и смело иди на экзамен. Залвова Вова и положил трубку. Через день во вторник я пришел на экзамен по английскому языку. Юлия Геннадьевна сделала вид, что ничего не случилось, и она меня не замечает. Мне достался билет не из легких, но мне удалось письменно ответить на все вопросы. В итоге я получил твердую четверку. После экзамена мы с ребятами решили отметить это в баре, недалеко от учебного корпуса. Выпив пару бокалов пива, я немного расслабился и забыл о предыдущем моральном напряжении. Так сейчас помню, как в баре звучала песня Саша Брожек «Мне просто очень нужен ты». Эта песня наводила меня на мысли о Юле. Когда мы уже собирались расходиться, то в окно я увидел, как Юля вышла из корпуса и пошла в сторону остановки на центральном проспекте. Я резко подорвался с места и погнал за ней. Практически перед моим носом на остановку подъехал троллейбус, в который села Юля, и он уехал. Я стоял запыхавшийся на остановке и не знал, что же мне делать. На следующий день я с утра поехал к корпусу английского языка. По дороге прикупил пять длинных белых роз. Став метрах пятидесяти от корпуса, я принялся ждать Юлю. Часы показывали 10 часов утра, но она так и не появилась. Тогда я решил поступить во банк и пошел в корпус. Зайдя внутрь, я быстро поднялся на второй этаж к нашей аудитории. Дернул ручку и, к моему удивлению, дверь была не заперта. Я зашел в аудиторию и увидел, что в ней никого нет. Преподавательский стол также был пуст. «Блин, ну где же она? Что мне делать?» – подумал я. В итоге я решил оставить цветы на ее столе и переложить к ним записку, которая рассказать о своих чувствах к ней. Я положил цветы на ее стол, трясел за свою парту, вырвал кусок писта из своей тетради и начал писать. Я точно не помню, но были следующие строки. «Любимая Юля, я трезво расцениваю все свои шансы понимая, кто я, и что сейчас ничего, кроме своих чувств, не могу тебе дать. Наверняка все это тебе покажется глупость. Я хочу, чтобы ты знала, что нужна мне, и я люблю тебя». Загончив писать, я аккуратно сложил лист бумаги и положил его под букет и собрался уходить. Как в кабинет вошла она, мурашки пробежали по моему телу. Андрей, что ты тут делаешь? отдивленно сказала Юля. Юля, я хотел вам сказать. Вот, прочтите, пожалуйста, сказал я и протянул ей этот лист. Она быстро прошла и с глубоким выдохом присела за стол. Андрей, я давно в курсе твоих чувств. Еще задолго до того момента, как твой друг Вова все нам рассказал, я заметила, как ты смотришь на меня на уроках, также отлично помню, как ты заступился за меня перед ребятами. Ты хороший парень, но пойми, что при всем моем желании я не смогу полюбить тебя. Ты достойный человек, но сердцу ведь не прикажешь. И твой юный возраст тут ни при чем. Тем более, у нас не такая большая разница всего пять лет. Я уверена, ты найдешь свое счастье. Окей, я вас услышал. Возьмите хотя бы эти розы. Я их дарю вам от души, сказал я и вышел из аудитории. Скажу так что после этой встречи мы не виделись. А где-то через 10 лет в одном из городских парков я встретил Юлю. Она гуляла по парку, держа за руку маленькую девочку, похожую на нее. За другую руку ребенка держал высокий крепкий мужчина. Я понял, что это ее семья, и они были счастливы. А еще спустя два года я узнал, что Юлия с семьей эмигрировала в Канаду. недавно. Я нашел ее в одной из соцсетей и отправил заявку в друзья. Мы иногда переписываемся и поздравляем друг друга с праздниками и днями рождения».